Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для каждого знака зодиака. А Вот уже буквально вчера, 1 апреля, мы провели большую встречу, на которой я давала детальный прогноз на апрель для каждого знака зодиака. Также получили детальные рекомендации по каждому году рождения и бонусом был для каждого года рождения прогноз на год. Вот каждый человек, который присутствовал на этой встрече, получил не просто а, рассказ о том что ожидает прогноз событий а еще и как нейтрализовать негативные события и усилить желаемые также новинки сезона которых вы не найдете нигде ни у кого потому что это авторский метод был дан подробный вибрационный фэншуй, где в деталях я рассказала вибрации какой стороны света, каким образом влияют на людей, где они влияют негативно, где влияют положительно, на какую сферу жизни это влияет. И, конечно же, секреты того, как это нейтрализовать или усилить. 4 часа без перерыва полезной информации и рекомендаций и даже не успела все дать мы не разобрали еще одну новинку этого сезона это вибрационная активация что это такое это определенные действия, которые активируют вибрации Земли и человека для исполнения ваших желаний. Но если есть такая возможность, почему ж не воспользоваться, правда, будем этим пользоваться, тем более, что на себе и на близких я это уже проверила. А вот эту дополнительную информацию, эти секреты получат все участники, кто был на встрече вживую, либо приобретут ее в записи. Конечно же, в еженедельных прогнозах я столь подробных секретов давать не буду. Это привилегия тех, кто участвует в закрытых ежемесячных встречах по прогнозу на месяц вы получаете детальную рекомендации, как сделать жизнь вашу еще более счастливой. И к нам уже обращаются люди, которые не смогли по той или иной причине участвовать а, во встрече, не знали или сомневались, а, и сейчас они хотят уже участвовать, потому что видят, а, как, активив... как активно обсуждали встречу в закрытом чате, а кто-то написал уже отзыв а, в соцсети, и... Конечно же, рекомендации, это самая главная наша реклама, вы даете рекомендации, спасибо вам за это. Так вот, мои родные, мы, конечно же, сделаем вам возможность, чтобы вы могли приобрести запись. Ссылка на приобретение записи под этим видео на нашем канале в YouTube чтобы я точно знала и понимала что вы нашли наш канал что вы нашли ссылку посмотрели все что вам необходимо вам не надо сделать несколько простых действий нажать прямо сейчас можете это делать нажать на значок внизу видео на значок ютуба вы попадаете на наш канал чтобы я видела что вы смогли а, сделать а, необходимые вещи и попасть на наш канал нажмите лайк это пальчик вверх а, нажмите на кнопку а, на текст под, поделиться и поделитесь во всех соцсетях. а конечно же еще сделайте важное дело подпишитесь на наш канал тогда вы будете получать видео а, информацию о том, что вышло новое видео, новый прогноз. И еще очень важная информация, мои родные. Уже 5 мая, а это, согласитесь, будет вот раз, два и 5 мая, я приглашаю вас на живую онлайн-встречу, которая будет посвящена прогнозу на май, где вы не просто сможете сами лично участвовать, получить информацию секретную и задать свои вопросы, но и еще есть один секрет, о котором я редко говорю, но знают все мои постоянные слушатели и студенты. На живой встрече вы создаете намерение, в которое вкладываете свое желание. Одно самое важное – я работаю с вами вибрационно, и вибрационная работа помогает создавать ситуации в вашей жизни таким образом, чтобы ваше желание начало исполняться наилучшим для вас образом. Поэтому я рекомендую забронировать для себя выходной 5 мая, встреча состоится в 14.00. Ссылку на участие также вы найдете под этим видео на нашем канале, или пишите нам в соцсетях Елена Дегурова, я также везде и пишусь. Общайтесь, добавляйтесь в друзья. Ну что, а сейчас прогноз на эту неделю для рыб. В начале недели от рыб потребуется решительность и смелость в действиях. Я рекомендую вам избавиться от всего того, что мешает вашему продвижению к цели. Не бойтесь принимать какие-то радикальные решения и идти на риск, если ситуация к этому вас будет склонять. У вас будет достаточно осторожности и трезвости, ясности ума, чтобы не наделать глупостей. Также не исключены перемены в профессиональной деятельности перемещения с одной должности на другую без потери статуса или его увеличения. Со среды и до конца недели вас будут увлекать дальние страны, дальние города. Вы с увлечением будете склонны изучать иные культуры, религии, духовные практики, может быть даже языки. В этом вы не будете одиноки. Возможно, вам предстоит знакомство с единомышленниками, которые будут из других регионов или даже других стран. Общение через интернет сделает это доступным для вас и полезным и приятным. Если в эти дни вы откажетесь от Поездки куда-то, то обязательно обретете, если вы точнее не откажетесь, если вы согласитесь на поездку и сможете куда-то поехать, то вы найдете там новых друзей. Возможно, ваше увлечение несколько оторвут вас от реальных проблем, и это иногда требует, в общем -то, требуется делать для духовного развития и для успокоения. И если вы сейчас немножечко отвлечетесь, то обязательно это вам даст силы на новый рывок. А теперь что касаемо отношений на эту неделю. Влюбленным рыбам эта неделя не только подарит надежду, но и э, подскажет вполне рабочие методы, пути и возможности, как улучшить отношения или создать новые. Если вы скромные и застенчивые, то можете по привычке положиться на судьбу и совершенно напрасно. Партнер не сделает вас э, неудачником в делах сердечных, но существенно сузит ваши перспективы. Пассивность вам... Не к лицу на этой неделе. Из календаря любовных встреч стоит исключить 4 и 5 апреля. Либо вести себя в эти дни ну, чуть-чуть иначе. Это прекрасное время для свободного общения, но не самое удачное для конкретных действий. А сейчас прогноз карьеры и финансов. У рыб на этой неделе может осложниться финансовое положение. Возможны задержки со своевременными платежами за выполненную работу. Могут возникать технические сбои при переводе денежных средств или путанице со счетами, на которые отправляются деньги. Крайне нежелательно давать деньги взаймы. Вернуть их обратно будет людям проблематично, даже если они будут очень этого хотеть. А в конце недели вам могут поступить хорошие новости от друзей и единомышленников» набирают обороты торговля и успешно проходят деловые поездки. Действуйте! Итак, мои родные, вот такова будет, будет для вас неделя. И, конечно же, вы всегда можете приобрести прогноз на месяц, индивидуальный прогноз на неделю, где я подобным образом расскажу о тенденции каждого дня, о финансах и, в, и об отношениях. Или заказать индивидуальный прогноз на месяц по каждой сфере жизни где вы получите детальные рекомендации на каждый день месяца ссылочки где вы можете посмотреть пример прогноза и в общем то понять что это будет для вас вы можете также по ссылкам по, под этим видео и конечно же я все время забываю вам сказать что под этим видео под любым нашим видео на нашем канале есть для вас подарки Скачивайте, пользуйтесь, это книги, которые помогут вам изменить жизнь. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз. Ставьте лайки, пальчик вверх, нажимайте кнопочку поделиться и подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать о выходе нового полезного видео. Я нежно вас всех обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!